mm e что, дорогие мои, вот таким вкусным завтраком я сегодня с вами поделилась. Очень вкусно. Посмотрите, как тянется сыр. Если вам понравился рецепт, не забывайте ставить пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал. Также заходите на мой кулинарный сайт steprecept.ru Ссылку вы найдете под видео в описании. Но мы с вами не прощаемся. До новых встреч в следующих видео.